Муж и жена не должны быть вместе 24 часа в сутки. Это слишком тяжело. У каждого должно быть собственное внутреннее пространство. Когда встреча рождает радость, и в ней есть интенсивность и страсть. Мне кажется, всегда хорошо отделять работу от любви. Они не очень хорошо сочетаются. Проблемы работы начинают влиять на любовь. И проблемы любви начинают сказываться на работе. Все они умножаются многократно. Любви самой по себе достаточно. Это целый мир. Не нагружайте ее ничем другим. Она без того достаточно сложна. Пусть все будет отдельно, и работа будет легче, и любовь будет гармоничнее. Муж и жена не должны быть вместе 24 часа в сутки. Это слишком тяжело. Мы теряем интерес друг к другу. Жена начинает принимать как должное, муж начинает принимать как должное. У вас нет никакого собственного пространства. Вы все время сталкиваетесь, постоянно тесните друг друга. И рано или поздно это приносит стресс. Лучше всего, когда каждый сохраняет свою индивидуальность. хранит свою индивидуальность как цветы. У каждого должно быть собственное внутреннее пространство. Иногда хорошо встретиться. Когда встреча рождает радость, и в ней есть интенсивность и страсть. Человек склонен забывать другого, если тот все 24 часа к нему слишком близко. Чрезмерно очевидное легко забывается. Работайте по отдельности, и ваша близость будет расти. Ваше внутреннее родство будет расти.